Что такое тотем, чтобы вы понимали, да? и не, не, не удивлялись вот таким вот эффектом. Животные живут коллективным разумом, соответственно, у них один мозг на всех, грубо да. А сколько их было в мире животных того или иного вида, умираются, рождают, умирают, рождаются, миллиарды, да? то есть они скопили огромнейшую энергетическую мощь, Информация, информационная компонента там тоже есть, просто она достаточно примитивна, как выжить называется. Как выжить и оставить после себя потомство. Но тотемные символы они не просто так называются тотемными символами, потому что им поклонялись большое количество людей в свое время. И у каждого рода, у каждого клана был свой тотемный знак. А значит, и сознание людей было подключено в этот же самый энергоинформационный объем. И это уже информация немножко другого качества, более высокого порядка. Таким образом формируется тотемная сила тотемной разну, да, который впоследствии получил название гений. И вот этот гений, который включает в себя огромнейшую мощь живых существ плюс людей, включенных туда, через этот знак, через право контакта с этим живым существом ты получаешь доступ к этому огромнейшему энергоинформационному Значит, ресурсу. Какой создание. там эгрегор? Эгрегор это пылина по сравнению с этой силой. Вообще ни о чем. Из да. Такое зрение пошло, как будто вот я и, как ты, еда. и ты получаешь и... доступ туда. То есть вот все шаманские практики, да, если вас это впоследствии заинтересует, они как раз вот и основаны вот на этом качестве выяснить своего духа покровителя, найти его в себе, сделать его доминантным, и тогда у тебя есть возможность использовать силу этого духа и всех разумов, которые имеют отношение к этому уже духу и людей, и животных с помощью земли идет все почувствовала что возможность извлекать информацию от вот этого состояния внутреннего темного mm -hmm. можно из... из темного состояния извлекать силу да, нужно уметь делать все молодцы хорошо ну ладно у вас будет время аж до следующей и побыть в этом состоянии и более максимально четко его прочувствовать, проявить эту силу. Ваша, ваше, у вас есть право на силу для выживания. Если ваши предки оставили вам в качестве наследия по плоти, по крови, по генам право соединения с тотелами вашими родовыми, право соединения с вашими старыми богами, то вы имеете право этим всем пользоваться. На тех условиях, конечно, которые которые продиктованы в общих правилах взаимоотношения с духами предков и с тотемами. Но это вы узнаете все сами, потому что пойдут и сны, пойдут и несколько измененная реальность. Конкретного сознания не пугайтесь. Не пугайтесь конкретного сознания. То есть да, сознание конкретно, оно прямолинейное, оно просто, как угол дома, никакого ветейства. Но за, этим, за, этим, за этой прямолинейностью да, как бы у каждой медали две стороны. Да, с одной стороны разума мы будем немножко хворать, то есть с точки зрения интеллект снизится до, до, до предела, но и обратная сторона медали проявится качество выживаемости. Помните, это ненадолго, вы просто должны это пройти. Да? Вот, поэтому ничего, ничего страшного не будет, если на, на, на нас немножечко посмотрят как на дураков Что нам стало если речь идет о выживаемости? По крайней мере, все ваши предшественники это проходили да, и, и, и, и никто, никакие, никто со своих социальных достижений не потерял, да, а впоследствии, наоборот, еще и больше приобрели, потому что на силу, вот на такую силу, обычно очень здоровые идут люди, а все почему, потому что вибрации Земли проявляются не только по первой человек, но и по бухиальному телу, а это значит, что ты для людей будешь представляться как очень значимая фигура, фактически эгрегориальные люди. С каждым шагом мы с вами будет э, все интереснее и интереснее, потому что мы будем подбираться к различным стихиям, а когда войдем в стихийное сочетание, там вообще будет алла. Но от простого к сложному. Это наша была эволюция когда-то. Сначала мы были такими, а раз мы такими были, значит память того, что мы натворили когда-то, когда наше сознание жило на первой чакре, оно имеет к нам непосредственное отношение, значит, мы имеем право на все алгоритмы выживания, мы имеем право на алгоритмы связи со своими тотемными родовыми силами. Имеем право, но выйти на это право можно только через вибрацию Земли. А значит, свои человеческие интеллекты надо временно положить куда-нибудь.